Дух Святой пришел на эту землю, чтобы обличить мир во грехе, чтобы наставить на всякую истину и будущее возвестить нам. Как Он возвестит тебе будущее? Как Он наставит тебя на всякую истину, когда ты отказываешься слышать Его голос? Когда ты говоришь, что Бог не разговаривает? Каким образом Бог будет наставлять тебя, когда ты отказываешься от Него Самого? Пока ты не родишься от воды и Духа, ты не сможешь родиться свыше, ты не сможешь наследовать жизнь вечную. Тот, кто родился от Духа, тот слышит голос Духа Святого, который наставляет Его, обличает Его и будущее возвещает Ему. Мой милый друг, ты по телевизору не услышишь голос Духа Святого. По телевизору ты услышишь голос дьявола, который наставит тебя на всякую ложь. Тебе нужно избавиться от твоего телевизора. Чтобы услышать голос Духа Святого, тебе нужно жить в крайней святости, мой милый друг. Тебе нужно прекратить грешить. Если ты отказываешься прекращать грешить, Господь не придет жить в тебя, Господь не имеет ничего общего ни с одним грешником, вот почему люди не слышат голос Духа Святого, потому что они грешны, они грешат, они любят свои грехи и они не собираются от них избавляться, потому что они считают, что Бог их впустит в Царство Божье даже с их грехами, это заблуждение, Ничто нечистое и преданное мерзости никогда не войдет в жизнь вечную, мой милый друг. Если ты не будешь слышать голос Духа Святого, то он не сможет тебя и обличать, и наставлять, и будущее возвещать тебе. Ты погибнешь. Ты зайдешь не туда, куда Господь хочет тебя повести. Ты пойдешь туда, куда поведет тебя сатана. Потому что если ты не слышишь голос Духа Святого, тогда ты слышишь голос дьявола и своей плоти. Твоя плоть, она поведет тебя в грехи в этот мир. Дьявол поведет тебя прямо в ад. Мой милый друг, покайся, прекрати грешить, крестись от воды и духа, внимательно слушай голос Духа Святого и исполняй все то, что Он тебе повелит. Да благословит вас Господь наш Иисус.